Лучший способ – закатать рукав. Растегните пуговицы. Подтяните манжету чуть ниже локтя. Закатайте оставшуюся ткань поверх манжеты. Можно легко расправить, достаточно потянуть один раз. Выглядит шикарно!